Всем привет! Это видео посвящено видеокартам десятого семейства GeForce под компанией Inno3D. Обычно в начале видео я кратко рассказываю что-то про бренд, которому посвящено видео, но вот про Inno3D особо рассказывать нечего, продукция этой компании вообще не примечательна и все мое повествование сегодня сведется к обзору систем охлаждения. А все потому, что компания Inno3D в очередной раз не напряглась созданием своей видеокарты, в отличие от других производителей, а просто продает референсные видеокарты со своими фирменными системами охлаждения. И здесь как всегда я скажу следующее. Подробно про референсы я рассказал в этих двух видео, про все их плюсы и минусы. Обратите внимание на печатные платы слева. Это непосредственно референсные видеокарты от компании Nvidia, а справа это референсная плата немного доработанная компанией Inno 3D, а если говорить точнее, то дораспаянная. Исходя из вышесказанного, можно смело утверждать, что видеокарты компании Inno 3D надежны, а все потому, что это видеокарты от Nvidia. А если еще учесть тот факт, что видеокарты обладают более эффективными и тихими системами охлаждения, ну и работают они лучше чем оригиналы. Что касается производительности, то могу сказать, что благодаря эффективной системе охлаждения, видеокарты показывают значительный прирост производительности по сравнению с референсом, а также не уступают большинству видеокарт имеющих 10 и более фаз питания. Но вот с разгоном у них хуже, я не видел ни одного обзора, где бы видеокарта стабильно держала частоту 2.1 ГГц. Обычно эта частота держится в районе 2 ГГц. Теперь расскажу про системы охлаждения. Непосредственно референсная плата используется в видеокартах с системой охлаждения Hercules Twin X2. Отработанная плата продается с системами охлаждения Hercules X3 и X4. Система X2 это настолько плохой продукт, что никому не интересно, поэтому я не нашел подробной информации про нее. Видеокарты с этой системой охлаждения не интересны даже компании и на 3D, потому что она даже не удосужилась нормально залить картинки на свой сайт. Я предполагаю, что система охлаждения X2 для 10-го семейства GeForce мало чем отличается или не отличается и вовсе, по сравнению с 9 серией. Поэтому вот вам фото системы охлаждения предыдущего поколения. Конструкция радиатора имеет только две тепловые трубки, а сам радиатор охлаждает только чип а память и элементы питания охлаждаются потоками воздуха от вентилятора. По отзывам немногочисленных владельцев, известно, что при работе под нагрузкой присутствует достаточно значительный шум. В общем, видеокарты с данной системой охлаждения можно рекомендовать только тем, у кого он очень скромный бюджет или человек хочет установить водоблок и не хочет переплачивать за хорошую систему охлаждения. А теперь поговорим про системы охлаждения Hercules X3 и X4. На первый взгляд кажется, что эти системы почти ничем не отличаются, но это не совсем так. Система охлаждения X3 это массивный радиатор с пятью трубками и тремя вентиляторами по 9 мм. Сам радиатор охлаждает чип и элементы питания, а память охлаждается теплосъемной пластиной. Но это не очень хороший способ охлаждения памяти, потому как к радиатору данная пластина не прилегает. И соответственно, единственное охлаждение этой пластины это горячий воздух, прошедший через радиатор. У системы охлаждения Hercules X4 теплосъемная пластина покрывает не только память, но и элементы питания. Подобные решения применены в системах охлаждения видеокарт от и MSI. В общем, такой способ охлаждения памяти и элементов питания не самый хороший, так как между теплосъемной пластиной и печатной платой банально может образоваться пекло, если в системном блоке нет должного вентилирования. Но в случае с системой X4 все не так плохо, а даже наверное наоборот, потому что к данной теплосъемной пластине прикреплены две тепловые трубки, которые отводят тепло отдельно от основного радиатора. Отводится это тепло на внешнюю планку, которая охлаждается маленьким вентилятором. У такой системы охлаждения определенно есть свои плюсы. Нагревание графического чипа не особо влияет на нагрев памяти и элементов питания. Кстати, на этой картинке вы можете увидеть оплошность дизайнера макета, рисовавшего систему охлаждения. Пластина с трубками находится на чипе, а должна располагаться на элементах питания. Также вы видите тупой копипаст или некорректную картинку для системы охлаждения X3, так как она принадлежит системе X4. Теперь без моих подсказок делайте выводы по соответствии предоставляемой информацией компании Inno3D на своем сайте. Еще одной особенностью системы охлаждения X3 и X4 является массивный бэкплей, который длиннее самой платы и придает жесткости всей системе охлаждения. Теперь затрону вопрос стоимости. Цены на видеокарты Inno3D очень недорогие по сравнению с другими производителями. В прошлом видео, которое было посвящено продукции компании Polit, я отметил, что видеокарты Полита обладают хорошим соотношением цены и производительности, но есть жалобы на качество продукции. Так вот, если у вас, как и у меня, есть небольшие предубеждения к продукции Полит, то вот вам альтернатива. Видеокарты от Inno3D. Они находятся в том же ценовом диапазоне, но обладают надежностью референсных видеокарт со всеми вытекающими плюсами и минусами. И напоследок я расскажу вам про видеокарты серии Black. Это все те же улучшенные референсы, у которых гибридная система охлаждения. Чип охлаждается жидкостной системой, а память и элементы питания воздушной. В недалеком будущем я сделаю специальный сериал, посвященный тематике жидкостного охлаждения. И расскажу вам, почему я не рекомендую покупать видеокарты с такими гибридными системами. На этом у меня все. Не забывайте подписываться на мой канал потому что уже совсем скоро будет финальное видео с подведением итогов по всем видеокартам.